Всем привет, я Ирина Велада. это мой творческий псевдоним Ирина Иванова, я из Сочи, я взяла эту практику два сеанса о поле Миры и хочу поделиться своим отзывом и порекомендовать потому что я получила результаты свои, и я ими очень-очень довольна. А практику эту я взяла из тех соображений, чтобы чувствовать себя спокойнее. Это программа «Победитель» на турнире по танго аргентинскому. Вот Это социальный танец. Я танцую состязалась с молодежью там. Что я получила? Результат, в общем-то, презошел все мои ожидания. Я была совершенно спокойна. Я не чувствовала себя участником соревнований. Я ощущала себя на сцене. Мне казалось, что смотрят только на меня. И я просто наслаждалась этим действом танцевала, натанцевалась от души. Я была уверена в себе, в своем партнере. И э, взяла кубок. Мы взяли первое место по Мелонге и взяли еще несколько вторых и третьих мест. Я очень довольна. Довольна результатом. Но я обращусь к Коле еще не раз. И рекомендую всем. Пока!